Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить торт елочная игрушка шар. Для приготовления торта шар елочная игрушка мне понадобится кондитерская глазурь. Ее можно заменить на шоколад предварительно темперировав. Здесь у меня уже готовый бисквит такой тигровой окраски символ грядущего нового года и ганаш на молочном шоколаде. У меня нет специальной поликарбонатной формы, именно подъелочный шар. У меня есть вот такая форма, значит, это футбольный мяч. Очень классный, я ее заказывала на сайте AliExpress. Шар получается отменный. Вот так она выглядит. Ссылочки, конечно, у меня не осталось, но это все можно найти в интернете. Вместо этого я буду использовать вот такие формы. Продаются такие наборчики где-то вот у нас, допустим, на рынке таком небольшом нашем. Здесь какие-то игрушки, там что-то, какие-то вкусняшки, шоколадки, короче, это дети ели. И вот я сохранила. Но э, они плохо как-то открывали. И где-то вот есть небольшие вмятины погрешности. Но ну, я думаю, это все задекорирую в процессе потом. Поэтому я буду использовать именно вот такие пластиковые формочки. Кстати, ценник сохранился. Стоимость 5 рублей белорусских, То есть это намного дешевле, чем покупать поликарбонатную форму, потому что в кондитерских магазинах она стоит в 2, в 3, а может даже и в 4 раза дороже. Диаметр будущего моего шара будет примерно 12 сантиметров. И для начала я растоплю кондитерскую глазурь. Я растопила глазурь короткими импульсами по 10-15 секунд в микроволновке. Можно на водяной бане. Главное ее не перегреть, иначе она свернется и не будет такой жидкой. И теперь аккуратно заливаю формы. Распределяю. Оставляю на столе, чтобы хотя бы немножко температура стала ниже. И потом буду заливать второй раз. Глазурь в микроволновке я больше не подогревала, то есть она у меня еще довольно такая глянцевая, жидкая. А здесь она уже остыла, то есть она матового цвета. Заливаю еще раз. Сейчас отправляю все это в холодильник, формочку донышка и вот эти формы, которые при комнатной температуре у меня уже остыли, они вот такие матовые, их можно тоже отправлять в холодильник буквально на 10-15 минут. Теперь подготовлю бисквит. У меня две формы вырубки диаметром 8,5 см и 9,5 см. Прошло 10 минут. И можно доставать полусферы. Класс! Ой, какие они красивые. Вот мятина о том, что я говорила в самом начале. И донышко. Я подогрела противень. Немножко расплавляю донышко и укладываю его на подложку и устанавливаю на подложку. Крем переложила в мешок кондитерский и начинаю сборку половинок. Начинка может быть абсолютно любая. Теперь осталось только соединить. Я уже подогрела тарелку немножко. И мне необходимо подплавить края. И соединить. У меня здесь остался виден шов. Поэтому я его сейчас закрою с помощью растопленной глазури. Вот такой получился у меня шарик. Где-то есть неровности, но я это задекорирую с помощью краскопульта. Поэтому отправляю торт в морозиловку буквально на 10-15 минут. За это время из мастики сделаю ниточку. Я уже подготовила смесь для краскопульта. Здесь у меня такой бирюзовый цвет. Вот такая красота получилась. Я немного кондурина разбавила водкой. Сделаю брызги по классике. Осталось только приклеить веревочку. Торт готов. Вот такой торт получился в итоге. Елочная игрушка, шар. Нарезается потом горячим ножом, иначе треснет шоколад. Смотрится очень оригинально и так достойно. Прям по-новогоднему празднично. Так что, кому идея видео понравилась, была полезная, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.